Неделя четвертой четверти лунных фаз перед новолунием 7 сентября. Активность начинает замедляться. Мы подготавливаем себя к новолунию. Период четвертой фазы, последней четверти луны, называется бальзамическим, потому что это время благоприятно для отказа от всего старого и ненужного. Психика работает совсем по-иному. Многие открывают для себя истину, которая до этого скрывалась или по каким-то причинам не могла быть раскрыта. Могут измениться взгляды на жизнь, осознаются устройства мира, легче понять чувства других людей. 30 августа Меркурий входит в знак Весы и будет перемещаться по этому знаку до 6 ноября 2021 года. Здесь же перейдет фазу ретроградного движения в конце сентября. Видео запишу. Начинается время активного социального общения. Люди становятся более открытыми, вежливыми. Находящиеся в поиске могут встретить своего идеального партнера, найти единомышленников, завязать взаимовыгодные партнерские отношения. Старайтесь не сидеть дома, путешествуйте, встречайтесь с друзьями, гуляйте, посещайте различные мероприятия и неделя окажется очень удачной. Далее по дням недели. 30 августа, понедельник. Убывающая Луна в знаке Близнецы, в напряжении Солнца. Меркурий в весах с 8 утра 10 минут по киевскому времени. День очень важный, как и вся неделя. Многое, происходящее в этот период, будет актуально всю осень. Большое значение имеет эстетика, дипломатический подход в делах. Конфликт между сознанием и подсознанием в этот день могут испытать многие. Но если обдумать положительные и отрицательные стороны, не торопясь правильно оценить сложившуюся обстановку или ситуацию, то можно избежать дискомфорта. Меркурий, движущийся по весам, помогает нам всем найти верное решение. Естественно, нужна личная осознанность, ответственность как за себя, так и за среду, в которой вы находитесь. Сегодня может появиться много противоречивой информации, так называемый информационный мусор, на попытке осмысления которого теряется драгоценное время. Для решения важных задач и достижения поставленной цели нужно сосредоточиться на главном, свести к минимуму количество задач, выполняемых одновременно. 31 августа, вторник. Убывающая Луна в Близнецах в гармоничном аспекте с Венерой. День в целом благоприятный. Планируйте на сегодня встречи с партнерами, разговоры с родными, близкими, любимыми. Можно решить конфликтные ситуации, возобновить мир и покой в семье, наладить психологический климат в коллективе. Можно организовать прямой эфир, тренинг, вебинар, направленный на женскую аудиторию. Хорошо проходят мероприятия, встречи, различные собрания, особенно с участием женского персонала. Если вы планируете обновить свой гардероб, сделайте это во вторник. Вы будете довольны. Удачный фон для любого события, для общественной жизни, романтики, решения юридических вопросов, партнерских отношений, основой которых является денежный интерес. Сегодня люди склонны понимать и воспринимать мнения и интересы окружающих. Партнеров по бизнесу. Хороший день для обращения к богатым и влиятельным женщинам. Возможны успехи в шоу-бизнесе, некоторых видах торговли, например, недвижимостью и предметами искусства роскошем. Хороший день для оформления офиса, разговоров с начальством. Если планируете поход к косметологу или хотите начать курс массажа, вторник для этого идеально подходит. 1 сентября среда бывающая луна в раке с 8 утра 25 минут по киевскому времени до этого период луны без курса в знаке близнецы всю ночь и раннее утро начало учебного года на луне без курса плохой показатель хотя если утренняя линейка начнется в 830 то это снимает общий неблагоприятный фон напряженный аспект луна меркурий может проявиться как различные препятствия в дороге опоздание Потеря мелкой, но важной вещи, зацикленность на какой-нибудь мелочи, пустая болтовня, мешают сосредоточиться и работать продуктивно. Причем это происходит везде. Личные и деловые интересы вступают в конфликт. На работе царит беспорядок и рассогласованность. Люди склонны принимать решения, которые окажутся впоследствии неправильными. Детали, как никогда, важны в этот день. Если вы их недооцениваете, то упускайте хорошие возможности. Лучше отказаться от составления и подписания документов и контрактов, переговоров и обсуждений, выступлений. Перенесите деловые поездки или встречи. Лучше сделать это во вторник или, в крайнем случае, в четверг. Не очень хороший день для покупок и решения внутренних хозяйственных вопросов. 2 сентября. Четверг. Убывающая Луна в Раке в гармоничном аспекте с Марсом, который в оппозиции с ретро-Нептуном. Внешняя напряженная обстановка на уровне государства может помешать решению личных и деловых вопросов. Однако, если вы что-то долго планировали и находитесь на стадии завершения, не стоит откладывать. Главные причины сложностей – агрессивность. Велик риск столкнуться с неадекватными людьми, стать свидетелем драки или ДТП. Не стоит тратить время и силы на новые сферы деятельности или проекты. Осторожно принимайте новые методы работы. День неблагоприятен для разного рода экспериментов и инноваций. Будьте осторожны на воде при работе с взрывоопасными и химически активными веществами, медикаментами. Но день благоприятен для решения домашних вопросов, разговоров с детьми, заготовок на зиму. Луна в раке в сильном статусе, бережет мир и покой в семье, гармонию в личных отношениях. Лучше свести к минимуму внешние контакты, общественные дела и заняться внутренними хозяйственными делами. 3 сентября, пятница. Убывающая луна в Раке без курса с 8 утра 37 минут до 18.56 по киевскому времени, после чего переходит знак «Льва». Оппозиция Луны и ретро-Плутона делает утро напряженным. Люди склонны игнорировать эмоции и настроения друг друга, в связи с чем возможны конфликты в коллективе и с деловыми партнерами, особенно с женщинами. Финансовые затруднения коснутся совместного капитала, налогов, алиментов и наследства, а также долговых обязательств. Происходящие в этот день перемены могут показаться неблагоприятными, на первый взгляд. Но поскольку практически весь день Луна без курса, то серьезных неприятностей не произойдет. Обстоятельства этого дня, планетарные энергии советуют отказаться от устаревших, бесперспективных деловых отношений и тенденций. В часы Луны без курса это можно сделать легко и полезно для всех участников. 4 сентября суббота убывающая луна во льве меркурий в гармоничном аспекте с ретро сатурном благоприятная внешняя атмосфера способствует внутреннему гармоничному состоянию можно исправить ранее совершенные ошибки договориться с другими людьми произвести на окружающих нужное впечатление если такая цель есть и вы хотите занять лидерские позиции Хороший день для поездок, сделок купли-продажи, решение вопросов по работе, составление планов на будущее. Душа просит праздника, куража, творчества, романтики. Полезное общение с детьми и внуками. Можно привить им необходимые жизненные ценности. Усиливается азарт. Люди рискуют растратить финансовые и энергетические ресурсы, а через пару дней пожалеть об этом. Если вы мечтаете оставить надоевшую рутинную работу и начать собственный бизнес, творческую деятельность, воспользуйтесь благоприятными возможностями этого дня. Сегодня предоставится множество шансов изменить жизнь в лучшую сторону. 5 сентября. Воскресенье. Убывающая луна во льве в оппозиции с ретро-юпитером. Период луны без курса с 17.23 до двух часов двух минут ночи следующего дня многие склонны к излишнему оптимизму и финансовой расточительности некоторые предубеждения и предрассудки идеологическое несогласие и опрометчивые обещания во многом объясняют неудачи этого дня пренебрежение своими обязанностями злоупотребление едой и спиртным может доставить дополнительные проблемы со здоровьем Неудачный день для начала дальней поездки. Не стоит затевать переезд, менять место жительства. Многие люди лишены правильного видения перспектив и могут предпринять неправильные шаги. Лучше всего посвятить себя подведению итогов о проделанной работе, оглянуться назад и оценить сделанные вами дела. Посмотрите на то, что уже выполнено. Проанализируйте ошибки, подумайте, как лучше было бы поступить в той или иной ситуации. Проанализируйте свое поведение и поставьте точку в некоторых вопросах. Друзья, по вопросам обучения и личных консультаций, контакты на главной странице и под видео. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание.